Здорово! Это обзор от mob.org и я Трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите Космос на двоих, Месть Стикмена, Сват Тир, Пластиковый Скуби и стратегическая змейка. Поехали! Двиншутер — это великолепная неоновая стрелялка, в которой присутствуют как одиночные, так и совместные сражения. Каждую секунду с обеих сторон будут надвигаться нарастающие волны кораблей и боссов. И от тебя потребуется не только устранять вражеский флот и увиливать от снарядов соперника, но и стараться не задеть собственную армию. В общем, тебя ждет увлекательный геймплей, 15 космических кораблей с особыми усилениями и бесконечный игровой процесс с режимом на двоих. Стикмен возвращается в продолжение аркадного раннера сикман Рванж 2». Используя метающие лезвия, меч, полет и превращение в яростного быка, ты будешь разрывать врагов в кровавые ошметки. Каждый уровень наполнен уникальными противниками и финальными боссами, требующими особого подхода и тактики. Помоги Стикмену отомстить за свою погибшую семью и спасти односельчан от ужасной участи новом тире Action of Mayday SWAT ты не будешь один, ведь за твоей спиной целый отряд спецназа. Выступая главнокомандующим Джеймсом, ты проведешь свыше 70 операций против террористических группировок. В твоем распоряжении будет 30 видов огнестрела и десятки видов холодного оружия для ближней атаки. Соревнуйся с другими игроками, собирай уникальные отряды и побеждай главарей. Тебе предстоит отыскать сокровища в новой аркаде от Лего Скупиду Хантед Играй за Фреда, Дафну, Велму, Шегги и Скуби. Каждый обладает особыми навыками. Применяй их, чтобы преодолевать препятствия и выполнять миссии. Сражайся с монстрами, призраками и чудовищами. Побывай на жутких кладбищах, древних раскопках и победи знаменитых персонажей ужасов в виде посов. Raiders – это великолепное сочетание стратегии, аркады и змейки. Как бы странно это ни звучало, в твои задачи входит постройка водного городка, развивая который ты сможешь покупать усовершенствование спецспособностей и новых юнитов, которые будут соединяться в змейку из плотов. У каждого юнита есть личные способности и дальнее оружие, благодаря которому ты сможешь пробиваться сквозь морских обитателей и совершать налеты на чужие крепости. А на сегодня это все. Ставь лайк, подписывайся на канал и не пропускай предыдущих видео. Ах да, я тут слыхал, некоторые не знают, что у нас на сайте можно качать любые игры бесплатно. Фу, так вот теперь будете знать. Это был обзор от mob.org и я трэш. Увидимся.